Умолчание отображения расширений в операционной системе Windows отключено. Включить отображение возможно следующим образом. Откройте проводник. Раскройте список меню вид. Установите флажок «Расширение имен файлов». Также формат файла можно посмотреть в свойствах файла. Для этого нужно нажать правой клавишей мыши на файле и выбрать из упадающего списка пункт «Свойства». Тип файла отображается соответствующим полем.